лет через двадцать, после хорошей войны, выйти да взглянуть на Советский Союз. Республика так из 30-40 черт его знает, как хорошо.